Стенд для проверки генераторов, стартеров и реле-регуляторов ms MS202com. Подготовка стенда к работе. Стенд работает от сети 380 В. Подключаем к стенду одну аккумуляторную батарею. В случаях необходимости проверки генераторов и стартеров на 24 вольта дополнительно к стенду необходимо подключить вторую аккумуляторную батарею. Проверка генератора. Устанавливаем агрегат на рабочую площадку и фиксируем его цепью, нажав на пульт управления кнопку натяжения цепи. Устанавливаем подходящий приводной ремень. Затягиваем его кнопкой натяжения ремня. Подключаем управляющие и силовые провода к генератору. Заходим в режим проверка генератора. Запускаем вращение генератора регулятором Rotation Speed на пульте управления до необходимой величины. Регулятором Electrical Load задаем электрическую нагрузку на генератор. Отслеживаем увеличение нагрузки на индикаторе амперметра постоянного тока. Нажатие на кнопку Rotation Speed останавливает привод и сбрасывает заданную нагрузку. Проверка стартера. Устанавливаем агрегат на рабочую площадку и фиксируем его цепью аналогично генератору. Подключаем управляющие и силовые провода к стартеру. Заходим в режим проверка стартера. Кнопкой «Старт» на пульте управления включаем и выключаем стартер, отслеживая показания напряжения тока на индикаторах voltage и амперметрах постоянного и переменного тока. Отключаем проверенный стартер, повторив предыдущие действия в обратном порядке. Отключаем провода, снимаем стартер с рабочей площадки. Проверка реле-регулятора. Подключаем реле к Включаем режим проверки реле-регулятора. Выбираем необходимый протокол проверки. В данном случае это COM. Регулятором Regulation GC устанавливаем желаемое напряжение стабилизации реле-регулятора и отслеживаем изменения параметров на индикаторах COM и VHDC. Значения должны быть равны. По окончанию проверки выходим из режима и отключаем реле-регулятор.